Мы можем только трактовать с точки зрения своей. Существует, как минимум, мы сейчас просмотрим три вида письменности, например. Просто мы говорим сегодня о явном нашем мире. Есть форма передачи мысли, образа и сознания человека к другому человеку. Это э, телепатия. А вопрос, откуда он, какие знания набрал, это уже ну, по жизни как складывалось. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Вичезар и Вести Валкон, И у нас опять в гостях и Яросвет. И мы в прошлый раз остановились на слове без приставки, но не разобрали еще слове «совесть». Теперь мы вот попытаемся еще дать а, образное понимание тех у. Употребляемых слов, которые мы сегодня имеем. Итак, подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Напомню: еще все-таки о бесе: что это такое с точки зрения негатива, позитива или вообще что это несет себе, и потом уже к совести перейдем. Бесу не товарищ. да, Если при условии, что мы в одном случае используем один знак. А в другом случае другой знак. И через смысл данных знаков, символ как буквенного ряда, да, мы видим, как изменяется смысл данной записи. Да. Хотя по созвучию, проговариваем, при проговаривании мы вроде бы ну, говорим одно и то же всегда. Да. Вот. Поэтому здесь надо очень внимательно обратить очень большое внимание э, к мыслям своим. В момент, когда человек начинает говорить, и в момент, когда человек начинает прописывать мысливое образ. В русском народе есть такая пословица. Се... Слово серебро, о а молчание золота. Почему же в данном случае, казалось бы, человек говорит, проливает света, поток света, да, и это же замечательно все. Почему же? А почему же молчание золота, а не серебро? Вроде бы, ну, как по статусу золотишко-то оно как бы по поярче, подороже, да, ну, -зна знаменательнее, так сказать, по своему. А все очень просто, друзья. Потоки речи твои, да. из уст твоих текущей да, речи. При неспособности разумно, правильно, ответственно отобразить образность своей мысли, да еще и потом на чего-либо, так сказать, как это, не так страшно, черт. Черт, да. как его моллюет, тот да. то черти, да, не так да, страшно, да, как да, его да. маливание. Ну, есть такая еще фраза сила дурака в его молчании, да, ну, как бы, э, в народе так это. Хотя мы знаем, что дурак слово, опять же, это несущий свет, а добро свет. Поэтому то Иваны все дураки, и только они среди трех там сыновей всегда достигают той цели, которую они, ну следует так сказать и по, по, да и вот здесь мы говорим о, о том что нет у нас вообще плохих слов вот это надо понять и даже слова которые употребляются матерные слова которые нас приучили рассматривать их как это очень нехорошие слова и на и самом нет. деле на самом деле проблема не в словах проблема в том что мы не знаем образности буквенного ряда нас не приучают в школе да дальше мы не соответственно мы не можем этим пользоваться и от незнания мы используем как краткие молитвы русскому богу, мат. В каждом слое записана наимощнейшая энергетика, жизнеутверждающая. Но сопровождаем это эмоция отрицания. И проблема, вот поэтому да. тут надо понять следующее, что нельзя ругаться матом. А, но, соответственно, говорить его, опять же, в повседневности исключительно можно при условиях каких это знахарство, когда матерные слова используются как светоносные структуры, но это надо, да, но ну это на, на, надо именно знать образность, например, бля, Бога люблю я, поэтому мужик когда бьет, забивает гвоздь в стенку, он кричит это слово, попав, по пальцу, сюда, а он и обязан был кричать его, только он это должен кричать со смыслением, что Бога люблю я и присылая поток из своих уст светотканный поток Звуковой речь своей, он посылает это на, как ударенный палец, восстановить структуру плоти его пальца. Вот в чем смысл. Но это надо знать, как бы сказать. Но, и люди этим пользуются, но неосознанно и сопровождают это не благостью, в смысле формы, а, да? кассина, а формы. отрицаловкой. <свят> вот. И дальше идет следующее это боевая ярость применения матов да. в отношении противника, да. и третье это смех, анекдоты. Да то есть мат усилитель процесса эмоций, поэтому, когда люди ругаются, сквернословят матом, они разрушают пространство вокруг себя. Потому что идет мощнейший поток смысловой в звуковом ряде, а сопровождение отрицательной энергии ну, приводит к диссонансу, вот, к дисгармонии пространства. Друзья, я еще раз говорю, что я высказываю свою меру понимания, исследую, изучаю определенные ну, так сказать, и жизненные ситуации свои. Вот, поэтому на, наша задача сегодня с Вечезаром, это как раз побудить вас посмотреть по-новому, на наше родное слово, да. найти смыслы в этом родном слове, и ваши смыслы будут найдены исключительно из целеполагания. И вот, например, если слово «совесть» мы проговорили, да? да? А что это такое? Бог есть слово. Далее. Слово вокруг веды есть свет Свершаем. Свершаемое. Да. Задумайтесь, уважаемые друзья, что это обозначает? Вот все, оно несет положительную энергию. Да, точно. И более того, там, смысл. Вот в образе мы выстраиваем поток речи в образы, поток смыслов. И когда человек приучается образно мыслить через букинные ряды, вот славлять вот это слово, да, славить свет, этот, этот крест, то получается, что он начинает становиться на путь своего божественного предназначения. Если у него, как говорят, в руках, да, инструмент Бога. Родное живое слово, и он начинает использовать это слово по-божески в отношении окружающих, то значит, он выполняет божественную программу быть Богом человеком. У нас, извини, вот это слово совершенно иное, о, о, иное восприятие у да. людей несет. Что бессовестный, да, вот Бессовестный. Бессовестный Но... это вообще. Да. Без совести, без ну, чести, без, без, вообще без я положительных хочу, я, Друзья, я хочу сказать одно, что долгое время нас приучали говорить слова с, подми, с подмененными образами под это слово. Совместная весть, как совместная одно. Весть. Совмещенная весть, например. А совместная весть это какая весть? А весть откуда? А весть это Божья весть. А, а весть это... Мы вести получаем из мира Яви. Да. Из мира Нави, из мира Прави. Правья. И вот здесь, в этой ситуации, получается, что когда мы о а Вести, это знамения, которые нам говорят. Из... В мире Яви, когда мы видим что-то происходящее, да, там... вот там э... человек идет, споткнулся, ну, например, упал. Первый вопрос, который надо в этой ситуации, неприятный, проживание для него, а зачем я упал, стоп, так, а что меня тормознуло? куда это мой... Так. Что-то я там, куда-то, может, мне не надо идти, чтобы... тормозят меня. Как тормозят. Да, вот шел ровная дорога, чтобы дух упал, бабак все. Значит, мне не надо было в это время где-то быть. То есть переходите на формат положительного восприятия мира. Да, да, да. И от этого, как мир вас слышит, что от вас услышал, он вам будет формировать дальнейшее пространство, в котором вы будете находиться. В одном из роликов Виктор З оставил комментарий: что моя родина это 9 квадратных метров на кухне. Я сожалею очень, что человек себя так ограничил. Я себя чувствую на родине своей. Моя родина вот там, где я родился. И вообще весь мир. Весь мир наша страна, наш земной шар. Вот это наша родина, где мы и наши предки жили и создавали пространство гармонии, счастья и радости. Вот моя миропонимание. Так что сожалею. И я бы хотел еще, чтобы ты высказал свою меру, понимания, такой э, яркий образ, который еще был э, в мастере и Маргарите показан. Что такое вот образ дьявола? О, написание образ, вот то, что мы пишем и, и понимаем, что это такое. Ну, вопрос очень интересный. Мы опять же возвращаемся к простой, простой очень истине. Существуют мысли -формы у человека, да. существуют звуковые ряды и письменный ряд. И в данном случае у каждого человека образность его, слова, услышанного из ней, прочитанного, определяется исключительно в его уме теми фа пазлами, файлами, как образами, которые в него вложил в социум за время его проживания. Да. И когда, если на сегодняшний день несколько человек собрать и попросить, скажем, изобразить, да, ну там дьявола, там еще кого-то, там. Вот, значит, люди начнут, мы увидим, что нет единого никакого образа. В каждом сознании будет определенная конкретная, так сказать, конкретная картинка. картинка да. да. Но я расскажу из своей практики, опять же, отношение к, ну, к смыслам, да. Да. Однажды в одной из своих практик с одним человеком он мне задал вопрос, ну, я должен был видеть определенные как бы, образные ряды, которые мне должны были открываться. И вот он говорит, ты дьявола видишь? У меня сразу э, пошел расклад слова «дьявол» по буквенного ряда, да, образно Как это? Ну, ну, Разложили. Да, раз... Добро раз... совершенное я ведами окрест любви. То есть это положительный Но... образный ряд, если мы Но раскладываем, вот мы... носит положение Но нету плохих слов у нас нет. Нет плохих Я слов. ему говорю, что: ну, слушай, ну говорю, слушай, ну, дьявол то слово, опять же, ничего плохого. Но там был другой настрой у человека, ему именно хотелось вот в том да, аспекте, в том, как, как ему хотелось будем, да? увидеть. Да, конечно, что-то страшил какую-то. Да хорош ты мне своими, своими там словами, давай сейчас. ты видишь дьявола или нет? И как как я понимаю, там наверху, когда ну, поняли наш диссонанс немножко. Всё. и мне показывают буйвола, черного буйвола с рогами такого всё. я говорю, ну вижу, черный буйвол Следующего, что он делает, и тут картинка открывается, буйвол идет по пахоте значит, в плуг впряженный, а я иду за ним значит, мы пашем землю да? и следующий ряд был значит, то, там белокаменный город, открываются врата выходят люди-сеятели он спрашивает, а что сеять? Я ему говорю, золотую пшеницу, Ну потом меня поправили, рожь, я говорю, золотая рожь, в общем, и потом как монтаж в фильмах кратенько, так, что всходы идут, потом колосится поле золотое, золотая рожь, да, потом уже убирают все это дело, и праздник. Народный все. А одеяло, ты видишь что? Где он? Я говорю: да, нет, его все Вот тут вот, вот, вот этот момент он, он, он к чему предполагает, что друзья, ну в нашей жизни есть моменты, которые мы, проживая, воспринимаем либо нам хорошо, либо нам плохо. И вот, когда человеку плохо, это говорит только об одном. Что с ним произошло де, деяние, ну, некое событие, да. вернее, которое он заслужил, заслужил. Был в это, быть в этой ситуации. И главное в, этой, в этом моменте, главное не то, что с нами происходит, а то, какие мы делаем выводы в перспективу. Правильно. И вот в этой связи я хочу, уважаемые друзья, на сегодняшней нашей передаче остановиться имея в виду, что даже в той а, незабываемой а, романе мастера Маргарита воланд нес положительный характер, показывал людям их недостатки, вытаскивал их все негативные свойства чем же он плохо был извините. И вот мы теперь видим тот расклад букв или образов несет положительный характер то есть в живом русском языке, нет отрицательных характеристик. Слова. слова. Смыслов слова. Смыслов слова. Только положительный. Только положительный. Но какое, что мы туда вкладываем, мы в следующий раз будем разбираться. Глубину. Почему одни несут негативную энергию, другие позитивную. У нас в гостях был Яросвет. С вами был Вичезар Вести Валкон. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. Здравия, славя всем друзьям. Быть добры.